Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Дивный Сад и сегодня у нас видео про Павловнию про очень интересное наблюдение которое я увидел буквально недавно но это как бы уже результат этого наблюдения, а речь пойдет о том почему вянут сеянцы Павловнии высотой примерно 10-15 ну может быть 20-25 сантиметров высотой Честно говоря, я половню, насколько вы знаете, дорогие зрители, выращиваю в этом году первый раз, поэтому у меня такая же ситуация подобная случилась, что это и с чем это может быть связано, я пока сказать точно не могу. Возможно, кто-то из тех, кто уже выращивает, из более богатым опытом, скажем так, выращивания половни знает, что это такое и с чем это может быть связано. Если вы об этом знаете, напишите об этом в комментариях. Будет очень интересно, полезно узнать и не только мне, но и всем тем, кто, будет, кто смотрит мой канал, кто будет в будущем смотреть это видео на канале. А сейчас вернемся к тому сеянцу, с которым это произошло. Этот сеянц сейчас перед вас, перед глазами. Вот я сейчас показываю его. Какое-то время назад он вдруг внезапно, на фоне всех остальных сеянцев, они были в прекрасном состоянии, но не эти... А те, которые росли вместе с ним, они уже, я их уже высадил часть грядки, часть горшки, они уехали. Он у меня остался, потому что он буквально в смысле просто завял. Вот как вянут цветы. Вот так вот они. Я, к сожалению, видео не снял, хотел, но не успел. Они прям так берут, вот так вот вянут, вот так складываются и висят, как лопухи такие, полисшие. Вот, вот это самое произошло с ним. Я сначала думал, что быстро растет, требует много влаги, полив, и все остальное не хватило влаги. Нет. Земля влажная была в стаканчике. То есть никаких признаков внешних э того, что гибели еще что-то не было. Причем э это увидание было очень интересным. То есть оно вроде как завял, но при этом они просто завяли. То есть как будто от жары. Но на самом деле другие сеянцы... При, это, при тех же равных условиях также росли и у них никаких таких признаков не наблюдалось такого заведания, он был один, единственный из всех, вот допустим стояли в горшке вот так 12 штук, он был один вот, что произошло дальше, прошла примерно неделя, он в таком состоянии был, но я его не трогал, я его так же поливал как и все остальные, он стоял и через какое-то время я не могу сказать точно, может быть через 7 Дней, может быть чуть пораньше он начал приходить себя и вот сейчас я примерно скажу время прошло, прошло примерно на около двух недель примерно около двух недель те листики которые завяли вот не знаю видно не видно на видео покажу потом отдельное видео они просто вот так вот отсохли вот они да вот здесь вот и внизу показывать и внизу вот два вот они первые которые заявшие вот они просто отсохли 4 листика, да, и при этом растение дальше начало развиваться, то есть вот эти верхние листья, которые были отвалился, верхние листья, которые были очень слабо развитые, ну маленькие были, наверное, примерно такие же, как сейчас, они начали хорошо расти, развиваться, и вот они сейчас вот в таком состоянии достаточно большом, хорошем, хорошем. И что я обратил внимание, здесь только сейчас, вот снимая видео, здесь из нижних пазух, вот здесь вот в самом низу, вот где мы видим отсохшие листочки начали расти новые листки, то есть вот эти листочки, которые вот они отсохли, вместо них, даже не вместо них, я вот так сейчас смотрю, наблюдаю не вместо них, а прям аккуратно над ними начали вылезать новые листочки, то есть показались такие вот кончики прямо прямо над ними, то есть вот то место, которое расток ну, листочек раньше, оно просто отсохло, а прям над ним причем симметрично с обоих сторон одновременно начали вылезать новые листочки поэтому с чем связано непосредственно такое увядание листьев я не знаю может быть есть какое-то там определенное заболевание или еще что-то не могу сказать поэтому пока не знаю но не спешите расстраиваться по этому поводу и по крайней мере я не знаю какая конкретно у вас потому что мне вот как раз сейчас я снимаю видео и мне пришел вопрос от подписчика под одним из видео по волну о том что увидает листья 10-15 см серии увидает листья что это может быть и как бы у меня получилось записи видео и видео ответ одновременно не спешите расстраиваться и что-либо там критически делать я просто не стал ничего делать а стал наблюдателем, и стал наблюдать, что будет происходить. Ну, я, естественно, ухаживал, я, естественно, поливал, наблюдал, но ничего не предпринимал, там, какие-то поливы, еще какие-то условия определенные, ничего не делал. Просто, да, возможность растения самому э, справиться с, с этой ситуацией, с тем, что происходить начала. И в итоге результат э, меня очень порадовал. растение, достаточно хорошо справилось с этой ситуации, Листья, которые... Э, Видимо, по каким-то причинам увяли, они сами по себе высохли, отвалились. Заместо их начали формироваться новые листочки, и растение ожило и прекрасно себя чувствует. И дальше будет высажено в грунт наравне со всеми, но чуть позже. Поэтому, если кто-то знает, пишите в комментариях. Тем, кто у кого произошла подобная ситуация, моей личной рекомендации. Это пока, как я, но это из личного опыта, ничего не делать. Просто наблюдать, уход такой же, как и все, со всеми остальными просто дать возможность растению справиться с этим, с этой ситуацией самостоятельно. Ну а на этом все. Вот хотел вам показать, какие у меня сегодня у нас 29 июня, какие у меня красивые сеянцы выросли. Тоже видно, да, хорошая корневая система, я надеюсь, видно. Может быть, отдельно покажу. Вот уже стаканчик легкий, прям надо уже поливать. Следите за поливом очень тщательно, потому что, из, опять же, из собственных наблюдений очень интересный момент. Растет она, растет вот такая маленькая, да, не подходите вы, может быть, к ней день-два. А потом вдруг внезапно за одну ночь или за, за, за один день она вмахивает вот до такого размера. Просто берет и вырастает прям за одну ночь, чуть ли не за ночь такая прям бац, большая становится. При этом она, естественно, как много насосов, выкачивает просто этот горшочек, просто прям до досуха. То есть там вообще ничего не остается, я по весу определяю, он достаточно легкий становится, все, значит, влагу все выкачало, но при этом видно, какой у него рост огромный. Вот. Ну, а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки подписывайтесь на канал, буду дальше снимать рассказывать, если вам интересно также делитесь этим видео что еще добавить, хочется много снять пока вот со временем немножко не хватает, а так очень много запланированного видео про поглубление, интересных наблюдений, посадка и все остальное еще вот по плану видео Снять, рассказать, не знаю, сейчас рассказывать или в следующем видео не путать. Про то, вот, вроде казалось бы, да, 29 июня уже вроде как типа поздно сажать, да? На самом деле ничего не поздно. И сажать я буду дальше продолжать. Но об этом, опять же, как и обещаю, уже в одном видео пообещал, обещаю в этом. Обязательно сниму видео отдельно и расскажу, почему я. Почему можно сажать в течение всего сезона, и это никак не повлияет там, на дальнейший ее рост. Поэтому, если интересно, подписывайтесь. Обязательно обещаю, сниму это видео, расскажу подробно об этом. На этом все. До встречи в новых видео. Пока.